тележке прикрепим один конец нити, перекинутый через неподвижный блок. Другой конец нити соединим с платформой, на которую поместим грузы. Под действием грузов на платформе тележка будет двигаться с ускорением по гладкой горизонтальной поверхности. Ускорение движения вычисляется по пути и времени движения. Таким образом, ускорение, с которым движется тело, прямо пропорционально действующей на него силе. Поскольку движутся тележка и груз, то постоянной должна оставаться их суммарная масса. Для того чтобы суммарная масса движущихся тел сохранялась неизменной, постепенно будем переставлять грузы на тележку, изменяя тем самым действующую силу. Следовательно, ускорение с которым движутся тела при действии на них одинаковой силы Обратно пропорционально их массе.